В эфире государственный телерадиокомпания "ЛТР Новости" в студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Наша древняя история подтверждает, что дружба и единство народа превыше всего, что на свете нет ценности дороже интересов нашей любимой страны, подчеркнул президент, выступая на юбилейных мероприятиях, посвященных 130-летию Кабау Луку Джонкула Су Саусамырской долине Джейльского района Чуйской области. Глава государства отметил, что если мы будем едины, добьемся великих побед, достойных памяти наших предков. Опираясь на древнюю историю, культуру и на дружбу между всеми этносами, проживающими в Кыргызстане, мы сможем построить самодостаточное образованное. Здоровое Мы вместе построим развитое сильное государство, которым будут гордиться современники и потомки, подчеркнул Сорун Байджинбеков. Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником. Он пожелал, чтобы могущество Коджумкул-Ата придало силу нынешнему и грядущему поколениям кыргызстанцев и возродило в нашем обществе чувство истинного патриотизма. Сегодня, 1 июля, в Кыргызстане спасатели отмечают свой профессиональный праздник – День работника спасательной службы. Также сегодняшняя дата является Днем учреждения Министерства чрезвычайных ситуаций. Ведомство исполнилось 28 лет. Президент поздравил спасателей Кыргызстана с их профессиональным праздником. Уважаемые спасатели и ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателей Кыргызской Республики. Вы, следуя гуманной и почетной профессии, посвятили свою жизнь спасению людей. Спасателями работают смелые, отважные люди с добрыми сердцами, способные на героические поступки. Ваша работа требует высокой квалификации и самоотверженности. Порой, рискуя собственной жизнью, вы всегда готовы к выполнению служебного долга. Быстро и четко действуете в самых трудных ситуациях. Мы благодарны вам за каждую спасенную человеческую жизнь, за оказание оперативной помощи пострадавшим от стихийных и техногенных бедствий уверен что вы всегда будете успешно выполнять ответственные сложные задачи по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций устранению последствий стихийных бедствий задача государства забота об обеспечении спасателей качественной и современной техникой содействие решению их насущных социальных проблем а также подготовка профессиональных молодых кадров спасателей желаю всем крепкого здоровья семейного благополучия успехов в вашей трудной и ответственной работе пусть всевышний оберегает нас и на благо в Кыргызской земле всегда будет мир, а в народе согласие и единство.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 нарушения порядка ценообразования и не только. Также в кодексе отсутствуют меры ответственности за нарушение прав потребителей». В Конституционной палате переизбрали председателя, его заместителя и судью-секретаря. Об этом сообщили в ведомстве. По их данным, в связи с истечением срока полномочий руководства Конституционной палаты прошли выборы. Новым председателем стал Карбек Дуйшеев, Эмиль Оскунбаев стал его замом, а Мейргуль Бубукеева – судьей-секретарем. Напомним, что руководство Конституционной палаты избирается на три года. В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. В ходе судебного заседания в качестве потерпевшего допрошен начальник юридического отдела ТНК «Достан». Напомним, 14 обвиняемых, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. У ВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые, находившиеся в розыске по фактам убийств, которым выданы новые документы и паспорта на другие фамилии. Как сообщили в ГУВД, на территории Токтагульского района Джалабадской области задержан разыскиваемый 37-летний мужчина по уголовному делу по статье убийства. Он выдворен в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. В 2012 году после объявления его в розыск, должностные лица ГРС Токтагульского района выдали ему свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и ID-паспорт на другие анкетные в апреле также задержан 31-летний уроженец Узбекистана, прописанный в, Чуйской, в Чуйском районе. Разыскиваемый за убийство после совершения преступления в 2015 году ему выдали новый паспорт на имя другого человека. По данным фактам начато досудебное производство. Служба криминальной милиции Первомайского района Бишкека задержала ранее сбежавшего из ГУМ-5 Бактыяр Улу Эрмека. Как сообщает ГУВД, его задержали в столице в районе Орского рынка и водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Ранее он был задержан за кражу. Объем воды на 1 июля в Токтогульском водохранилище составил 15 миллиардов 232 миллиона кубометров. Как сообщают в акционерном обществе электрические станции, среднесуточный приток воды в Токтагульское водохранилище составил 1111 кубометров в секунду. Расход 295 кубометров в секунду за прошедшие сутки объектами компании выработано 29 миллионов 376 семьдесят шесть тысяч киловатт-часов электроэнергии. На завершился Кубок Азии чемпионат среди, Чемпионат Средней Азии по триатлону. Во второй соревновательный день прошли гонки среди любителей о том, кто стал лучшим из 250 участников в материале Бипомата Санбекулу. На Исыкуле завершился Кубок Азии Чемпионат Азии по триатлону. Во второй соревновательный день на старт вышли любители. Всего около 250 человек. Среди них представители ближнего и дальнего зарубежья. Им предстояло преодолеть стандартную олимпийскую дистанцию. Это полтора километра водного этапа, 40 километров велогонки и забег на 10 километров. Участники забега были разделены на возрастные группы. Также, кроме одиночных участников, были команды, участвовавшие в эстафетной гонке. В этой категории наилучший результат показала отечественное трио «Алфонин Филин Тяпкин». С результатом в 2 часа 4 минуты 29 секунд им удалось оторваться от ближайших преследователей на целых 7 минут. Как отмечают сами победители, сложность эстафетной гонки заключается в необходимости командной работы. Каждый отвечает за свой этап. Пловец должен задать основной темп гонки. Велогонщик развивает успех, а бегун должен сохранить и при возможности улучшить командный результат. Я проходил водный этап, полтора километра плавания. Прошел отлично, вообще супер себя чувствую, отлично. Результат примерно такой же, как и в прошлом году, то есть каких-то ухудшений, улучшений не было. Единственное, что в прошлом году я был 17-й, сейчас первый. Это совместно первое. Но с Ильей Тяпкиным мы уже участвовали в эстафете. Два раза уже участвовали. Тоже выигрывали. Поэтому мы уже как одна команда, как одно целое. Друг за друга держимся, друг за друга поддерживаем. Наверное, у меня самый был такой... С моральной точки зрения легкий этап, потому что ну встал, побежал, там, большой отрыв был. Я старался обогнать на круг ближайшего конкурента, чтобы уже на финише свободно бежать. Победители и призеры каждой категории возрастной группы удостоились подарков от партнеров и спонсоров состязаний. Но свой главный приз виде огромного количества позитива и ярких ощущений, несомненно, смог получить каждый участник. Бек Маматасандекулу Асхар Маратов, ЛТР и Сыкульская область. На Исыкуле сотрудники туристической милиции помогли спортсмену из Палестины. Как сообщили в УВД Сокульской области, накануне в зоне отдыха Каприз проходило международное соревнование по триатлону, где принимали участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Ирана, Палестины, Кыргызстана и других стран. В ходе соревнования спортсмен из Палестины получил травму ноги и покинул дорожку велогонки. увидев, что спортсмену плохо, дежурившие по обеспечению общественной безопасности сотрудники туристической милиции, подбежав к нему, оказали первую медицинскую помощь и вызвали организаторов соревнований, а также медицинский персонал. Палестинский, палестинский спортсмен по имени Амар благодарил милиционеров и отметил, что он впервые прибыл в Кыргызстан и был очарован местной природой и озером иссык МЧС Кыргызстана распространила штормовое предупреждение. После продолжительной сухой и жаркой погоды ожидается ее резкое изменение. 3-4 июля на большей части территории республики временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Ожской, Джалалабадской, Баткенской областей и по востоку и кульской области интенсивные осадки. В отдельных предгорных и горных районах возможен град. Ветер западный 4,9 метров в секунду, в отдельных районах с усилием до 15-20 метров в секунду ожидается. Понижение температуры воздуха такая неустойчивая погода, как сообщает МЧС, осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпасы содержания скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. С 1 по 2 июля в связи с повышением температурным фоном. С 3 по 4 июля с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках страны ожидаются подъемы уровней воды. В горных и предгорных районах селе Опасно. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом ЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.